Сколько блюд из картошки вы знаете, предлагаю вам еще одно, это не в прямом смысле чипсы, а запеченный хрустящий картофель с очень вкусным соусом дипом, а готовится проще простого. Это блюдо можно подать как гарнир или как самостоятельное блюдо, вкусное и очень ароматное, оно прекрасно подойдет для не очень большой компании, собранной за одним столом, подойдет это блюдо также и для праздничного стола. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Картошку помойте, тонко-тонко нарежьте, не доходя до конца, затем замочите в холодной воде на 30 минут. Затем просушите и веоложите в форму, посолите, смажьте оливковым маслом и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение часа. Сделайте дип, смешайте сметану, крем-чиз, нарезанный лук и бекон и тертый сыр. Посолите. Выложите дип между картофелинами. Ставим лайк и подписываемся. Присыпьте сыром и запекайте еще 15 минут. Отламываем ломтик хрустящие картошечки и окунаем в соус. Приятного аппетита! Кто не подпишется останется без следующих вкусностей продукты и их количество далее картошка крупная, 3 штуки крем-чиз 100 грамм сметана 100 грамм сыр тертый 50 грамм бекон 100 грамм лук зеленый половина пучка масло оливковое 50 миллилитров соль 1 щепотка количество порций 4 спасибо за просмотр и Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Друзья, до новых встреч!